Когда от тебя уходит женщина, это очень болезненная история. Но если у тебя к ней еще и сильные чувства были, то это прям сущий кошмар. Это в десятки раз страшнее. Но нужно как-то возвращаться в строй. Нужно возвращаться в нормальную жизнь и попытаться ее забыть и начать, ну, как говорится, жить с чистого листа. И вот в этом видео я дам тебе 10 советов, которые помогут тебе максимально быстро справиться с этой сложной ситуацией и чувствовать себя в итоге нормально. Чтобы забыть человека, тебе необходимо разрушить сформированные нейронные связи, связанные с его образом. То есть все, что связано с этой девушкой, должно исчезнуть в твоей жизни. Вот такой вот простой принцип. И сейчас давай все советы разберем, которые помогут тебе это сделать максимально быстро и эффективно. Совет номер один. Тебе необходимо избавиться от всех вещей, которые тебе напоминают об этой девушке. Все, что она тебе дарила. Там, начиная от подушек, там, пледов, аксессуаров, тарелок и так далее и так далее и тому подобное. Можешь отдать там, друзьям, там, кому-то подарить отослать ей в общем нужно от этого избавляться совет номер два то же самое продолжая, только теперь э, Ну, наверняка ты же за ней следишь, да, там, смотришь Тебе очень хочется посмотреть, как она живет, чем занимается сторисы в Инстаграме, рилсы ее там, да, если есть ТикТок, там тоже наблюдаешь Фотки ее, мониторишь В общем, этого тоже нельзя ни в коем случае делать Потому что любое напоминание о ней, когда ты посмотрел, подумал То вся эта нейронная хрень, она опять восстанавливается соответственно максимально прочной И нужно начинать сначала Именно поэтому многие мужчины не могут забыть девушку годами, потому что они постоянно мониторят за ее жизнь. То есть по факту они как бы живут вместе с этой девушкой только там на расстоянии, ну и как бы в одиночестве. Вот такая вот хрень. Третий совет, он опять же идет из всей этой системы про нейронные связи. Ты не должен с ней видеться случайно, не случайно, преднамеренно, запланировано любые встречи с этой девушкой. Если ты не планируешь ее возвращать, в ближайшие полгода тебе... Ну, вот просто запрещены четвертый совет тебе нужны новые эмоции что нам дает новые эмоции наши новые хобби и увлечения поэтому подумай чем бы ты хотел заняться сейчас таким чего ты еще не делал что тебе там увлекало но не находилось времени. Вот сейчас время у тебя прям реально очень дохрена, поверь. Но его нужно срочно куда-то потратить. Так лучше заняться полезным. Пятый совет. Опять же, у тебя много времени, и, наверное, ты не все время можешь тратить на хобби. Поэтому сейчас самое время заняться твоим личностным развитием. Учеба, карьера, то, что нужно делать. Ты можешь обучаться в онлайне, проходить всевозможные курсы, можешь в офлайне записаться в какую-то школу, там, идти на тренинг или даже реально получить еще одно высшее образование. В общем, сейчас самое время, чтобы запустить новый такой рестарт своей жизни. И глядишь, девушка сама к этому времени к тебе захочет вернуться Потому что ты сильно прокачаешься Станешь лучшей версии себя Ну а там уже будешь решать, нужна она тебе или нет Шестой совет Самое плохое, что ты можешь сделать Это остаться один с мыслями о ней Поэтому общайся с друзьями Общайся с близкими родственниками Заводи новые знакомства Но ни в коем случае не оставайся наедине Совет седьмой, он тебе точно понравится Избавься от всего того, что тебя в жизни напрягало и тормозило Подумай, что это может быть Это могут быть реальные вещи А могут быть психологические какие-то барьеры Просто заняться сейчас нужно тебе сантехнической частью. Заняться глобальной чисткой своей жизни. Золотая восьмерка – это наше все. И здесь спорт и физическая нагрузка. Часто на консультациях, когда ко мне обращаются ребята, говорят, блин, как хреново, Сань, там не могу ничего вывести. Я говорю, слушай, а что ты делаешь вечером? Он говорит, ну, я там что-то лежу, читаю, смотрю, но не могу забыться. Я говорю, просто начни въебывать так, чтобы ты приходил домой и сразу отрубался. Тогда никаких проблем о том, блин, как уснуть и что тебе вечером делать у тебя не будет Поэтому максимально загружаешь себя физукой. Это лечит, это очень замечательное лекарство Чемпионские раунды начались, номер 9 Это концентрация на своих целях и на своих задачах, на дальнейшем своем развитии То есть поставь перед собой цель Поставь задачи, пропиши план и начни его выполнять Финальный совет. Не требуй от себя слишком быстрого результата. Помнишь, что миллионы мужчин сталкиваются с этим очень часто, когда женщина от них уходит, и им становится хреново. Поэтому дай себе время на вот эту реабилитацию, дай себе время прийти в себя. Не супер ожидай каких-то мгновенных э, изменений, что прям завтра все будет круто, ты о них не забудешь. Нет, но через какое-то время это обязательно случится. Важно просто выполнять те советы, которые я тебе дал. То есть прислушиваться к ним и реально ну, включаться в процесс действия, а не просто... Слушал, да, там что-то тренер пролепетал, и как бы, ладно, мне все равно хреново, пойду не с друзьями. Нет, это не та история, нужно включаться и работать. Ну и помни, что в будущем тебя ждут только лучшие твои годы жизни, лучшие женщины, и все, что только может произойти хорошего, обязательно с тобой случится.